К статическим, статическим изображениям перейдем да. Тоже будет весело Это супер Я забываю выключить музыку для медитации Ухожу из дома Собака через 9 часов <свят> Третий глаз светится аура. Рассветилось. У -у -у. Классный, Степ. Видите этот самый, да? А вот населения как? вот, Интернет у всех есть. Ну, нету ни бабушек, ни дедушек, ни детишков таких, которые еще разговаривать не умеют. чтобы они не сидели, уткнувшись в какой-то смартфон, да? А там обязательно интернет обязательно соцсети обязательно пиздешь друг с другом ну то есть все прекрасно все знают про просветление про третий глаз про все эти дела до да. кроме открыточек дебильных которые заполонили интернет и соцсети там достаточно информации вот 40... А, нет, тут нету даты. Ну, не суть судьба. Ну, якобы а, же это а, самое, Россия отечественное... этот самый, солдат. ну, то есть танкист. Вот, вот. Видите, какая-то эта стриха какая-то, да, соломой крыта, да? <фу> И вот он в ушанке. Классная ушанка немецкая, да, рукавицы, варежки, ну, то есть замерзшие немцы, несчастные, ну, как-то не катят. Вроде бы, как есть вот у него ушанка. Значит, были ушанки А не пиздевала ли это пропаганда, да, условно mm -hmm. говоря, советская? И к вопросу и тогда, в, я об этом же сказал, вот эти замерзшие немцы, которые закутаны в платках платках. А может быть, это было лето, да, а потом ебнули вот эту вакуумную бомбу, или вот эту крутилкой включили зиму. И они были в этой летней форме. А потом, да, когда резко будет минус 30, после плюс 30, естественно любую хреновину возьмешь как бы ты там смешно не выглядел наденешь на себя потому что холодно станет может они в летней форме были может это миф о том что у немцев не было зимней формы ну вот это одно я спрашивал же батюшку матушку об этом самом вот они по детству вот как-то вот не рассказывали про эти вот холода какие-то что они там где-то это сам матушка рассказывала про войну что вот как война началась ой зима лютая была 41 на 42. Да потому она лютая была, что она впервые, блин, не было до этого зимы. Ну вот, ну условно, опять же говоря, это в другом круге жизни это было. Да, это испытание пришло нашим, ну, моим родителям Яновым, дедушке-бабушке, дедушкам-бабушкам вот такие вот пироги. Вот, поэтому все сказки. Почему показывали этих самых? Да, война была, якобы фюрер направлял войска в Индию, через Африку они куда-то там шли. В шортиках там тролливали регулярно, что мы показываем, да. А потом они в шортиках, оказывается, блин, под Сталинградом. Так может это были тропики это самое, да? Ну, дальше давайте. Так, вот. Я почему это такая добрая веселая. Да потому что я питаюсь правильно. Конопляная каша с маком даже. Ну класс, на самом же деле питательная. Пипец. Да, причем определенные какие-то же эти самые, да, вот витамины какие-то, да, какие-то там микроэлементы, микродозы какие-то, действительно, Масла не микродозы мухоморного, а вот микродозы каких-то элементов, которые крайне необходимы для организмов. Ну вот. и, да, варить не надо, ну, все, как, как вот же мы говорим, высыпал, залил водой, оно разбухло, на вот Все нормально, без этого, тут оно не помещается почти, да, вот, вот, без каннабиса, так что никаких этих наркотических последствий, да. Тут ну, вот, что ну, вот вот... юмор какой-то, где продают этот самый вот эти вот с кухни в какого... каких-нибудь там, а Икеи и прочие эти самые магазины или павильон это, павильон что это? А для чего этот прикол делать тогда, если к нему, так сказать, потенциальные клиенты не подлезут вот этот прикол? Шо? Ну как-то вот, как вот или обычно все... вот эта девчушка в гостях у тех, которые mm, значительно да, более крупного роста. Так что вопросы, понимаете. Это может быть просто монтаж быть, как обычно, фотожопа. Ну все самый простой ответ фотошоп, все. Чего мозги например А получается, что вся тогда жизнь наша, это сплошной какой-то фотошоп. Об этом же штрихлеба вы Майя все, иллюзия. Ничему не надо верить. Елка должна быть разрушена. Мурзик порций катон. Ты до Ивки дойдем там тоже. Интересно, понимают ли собаки, как работают лифты, или они типа такие, окей, пора заходить в этот мироизмеритель, изменитель. Это классный этот самый, самостёб. Как будет называться правление веганов? Сельдерейх, Хайль Горох, Умайн Пюрер. Ну Это опять же, видите, вот как готовятся эти самые, да, э, всевозможные вот эти археологические изыскания, да, вот раз вот нырнул первое лицо, да, и сразу достал Пу амфору. Путину вот. от древних греков. Вот, вот, еще нырнул, утопил этот самый, да, э, лошарик утопил, ну, да. да. Вот, вот видите, как это вы что думаете, достали вот эту плиту какую-то, надгробную или на какую-то там э, с какими-то этими, да, вот этими 22 двумя закорлючками этого э, народа этого пустынного, да? Нет, это как раз ее только вот чистенькая, готовят, видите, погружают. какая чистенькая, без этой самой, без ила, без э, кораллов, без этих самых наростов каких-то, чистенькая, супер. А у нас на пароходе нужно было, да, да. А у нас на пароходе нужно было, я уже подзабыл уж простите этот самый, да, расписание по чистке этого самого, да, корпуса судна. Вот у нас же были свои водолазы, да, на корабле. Вот и мы обязаны были, я не помню уже какой, но раз в месяц это точно. Нужно было прошаривать днище корабля, вот, и сдирать вот эти нарастающие ракушки, вот, чтобы скорость судна не ну и не портилась вообще понимаете поэтому вот эта чистенькая такая плита она не может быть ну в принципе ну в принципе ну вы достаньте гляньте вы любой камушек в воде полежит какое-то время он обязательно слизью микро этими самыми обрастает Бактерии а это очень... блин блестящая и все такое прочее понимаете ну проканает проканает вот вот еще. она наверное из редкостного металла, который вот это не окисляется, ничего на нем не растет Ну, а из, -за, из -за обсидиана, Миш, из обсидиана, наверное Вот еще одна взаимовыручка Ну, видите, вот, вот котей освобождает другого, да? Ну, не из плена, не из тюрьмы, просто из этого самого, этой переносной, этой сумки Но, тем не менее, видите, вот какая, как друг другу помогают Вот, классно 2 мегаваттный, это по поводу попилов этих, 2 мегаваттный ветряк состоит из 260 тонн стали, для производства которой требуется 300 тонн железной ряду и 170 тонн коксующего угля. Ветряк может вращаться до тех пор, пока не развалится, но он никогда не вырабатывает столько энергии, сколько было вложено в его изготовление. Вот, поэтому, опять же, видите, вот определенные, эти, так называемые, зел зеленые технологии, <coughs> это тоже было... Э ну, вали, ввели в обман большой такой да вот, Потому что существует вот, Ну и завтра выложим Наверное вконтакте Уважаемый Анатолий разместил этот самый да, На своем ресурсе Анатолий Шляхов Несколько супер открытий человечества Которые могли бы изменить кардинально Весь этот мир да, их вот, А изобретателей просто-напросто Грохнули да, А изобретения эти исчезли вот, такие пироги. Светлана Динцова, доброго вечера всем. Приветствуем. Поэтому это тупиковое вот это все это дело, так это называемое. Целенаправленный, попил, бабла. Вот. И чтобы увести народонаселение, населения, вот этот блуд, который на самом деле, ну, вредный на самом хуже, чем даже мазут жечь. А, ну, ну, вот еще, он. Еще, еще и картинка. Да, компания EctoLife представила свой концепт первой в мире установки для искусственного возращивания младенцев. Установка будет расти 30 тысяч младенцев в год. За процессом роста будущие родителей смогут следить через приложение в смартфоне. О! Видите, роды на удаленке будут. Будущие биороботы, рабы. Вот, видите, какая-то совушка Никнейм. Это в этом самом же, что, наверное, в этом те телеграме. Вот, поэтому вот это авторство, вот не надо говорить, что вы первые этот самый, первые это те, которые это все э, прода, правами на это обладают, вот они подготовили, и теперь им нужно бакши, чтобы загоняли, да, вот эти дебильные родители, которые не могут нормально совокупляться, чтобы родить чего-то, да, но хочется потетешкаться, да, не только с, со зверюшками, а с детем. И типа, не собственно. рожать желательно, ну, по да. смартфону смотри, о, Лень, как вырос, о, большой у меня. Ну, понимаете это? Вот все, это они это все вбросили И people начал хавать А за этими самыми В погоне за, как они называются? За, хайп. за хайпом вот Начали это все пиарить Ну и приходится нам говорить Ну нам же приходится говорить, для чего? чтобы по башке надавать этим пиздоболам Которые это все пропагандируют Произошла какая-то ошибка Я просился на другой балкон Где лето, зелень солнце Они а вот это вот так вот, недоумение, видите? Какое выражение э, глаз, да? Вот, а это тут вот так местное, так сказать. Свердловский завод Медсинтез запустил всех по производству лекарства от женского бесплодия, Примапур. Сообщение говорится, что завод на Уральске готов обеспечить всю страну препаратом для лечения бесплодия. Это тоже так, подготовка народа, видите, что, полна а полна что за бум этого будет рождение какое-то? А, так он лекарство есть, а все нормально, и успокоится. Видите, это целенаправленно. Это не только вот этот ролик про этот самый, да, и вот... Новоураль, кстати, еще да. прикольно. Да. Околоуральский. Нет никаких России и Украины. Есть оккупированная глобалистами территория СССР, на которой развязана очередная война против народа в СССР. Вот она правда, да? Правда. В яве правда, какая она есть. Вот, Ну, а на более продвинутых, многомерных этих самых, да, вот по-прежнему идет борьба света со стьмой светлых сил настоящих светлых сил с вот этими вот предателями всевозможными светлыми полосатыми темными ну, вот ну она вступила в такую вот фазу уже да когда и в Яве это все проявляется по первому этому как там в Кобе в Чебоксарах магнитная будда создала полярное сияние ну, вот это аркадично обходит информацию это по поводу Миш этого твоей, твоей практики с зеленым пламенем вот, так что все это работает мы колоссальные просто вещи делаем соратники соратницы и отдельно и совместно вот разное направление перемены колоссальные если бы не наша деятельность мир бы был значительно хуже ну опять же это кому понятно тот это делает некий Герберт Дрейпер Все получается. Да, Миша, правильно. Нас специально пытаются затушить. Ну вот хуй им нарыло. У нас все получается. Мы горим, как яркие звезды. Настоящие. Да, Благодарю, благодарим, Миша. Миша всех соратников-соратниц. Те, которые рядом с нами или там чуть дальше, это не суть важно. Все настоящие светлые души делаем каждый сколько может и даже сверх того вот теперь опять же к вопросу об авторстве кто первый там пизданул как там детишка выращивает, как их клонирует и все такое прочее. Вот картина. Герберт Дрейпер, ну это его дата рождения, 1863-1920, ну где-то в 90-х, он 1890-х годах нарисовал. Вот видите, эту, как картину это самое, Раковина такая, и вот там вот детенок, да, как э, жемчужина получается, да. Вот. А есть еще более древнее произведение, да. Когда эта нимфа там выходит из волны, потом это ж вот это Афродита или кто там она я не помню вот это ракушка это открывается известная очень известная картина. Из пены морской. Афродита ж, вроде появилась. Ну из пены. А есть еще ракушка такая открывается. У вот тебя не помню как эта картина называется какого. Я понял. Автора. И стоит она там прикрывается ну, да. ленточкой вот, какой-то. Э, древняя такая <свист> что. Та вроде тоже что. То там ли эпохи такое. Возрождения, то ли что-то да. такое. Ну поэтому вот, не надо вот, говорить, что вы там первые. Первое он они, блин, делают этих э, человекоподобных биороботов, блин, запускают их массами, большими. этот самый, он какие-то хлопаны Гена Данилов, нацисты-твари, валите с Донецкой области. Так, где тут, блин. Ну, шо, шо Там, Да, да. Ну, вот, ну ничего, недолго вам осталось. Марази. Ну, вот еще один, видите, недовольный какой. Прям тоже читается. А? Ревность какая? Один спрятался в тепло под одеялкой. Раз такой насыпленный, а? Суровый взгляд. Так, а вот видите, борьба какая началась, да? Котей вот собираются уничтожить вот это, что не нужно. Эй, ты какой грустный, а? Эй, эй, эй. А тут загородили, блин, какой-то пленкой. Нельзя это дерево смерти уничтожить, развалить его. Вот видите... Ну да, это что-то, рыженький тоже. Магазин в национальном геологическом парке Шино Южжан. Ну, короче, Китай. Вот. магазин в горе. Представляете, там продают закуски какие-то, воду. Видите, вот, любители это самое бабла рубануть. Не самое главное, самое главное, вот я полезу в горы, я ж кошелек с собой возьму. Вот это уж, блин, первая необходимость. Понимаете, какая какой слом этих самых мозгов? 22. Светлана Одинцова. Венера. А, Ш точно. щук Ага. Венераш это самое. Ага, в этом, да, да, да, да. Драка да, да, Венера. Вот да, благодарю. Точно. Да, действительно. Вот тоже давнишнее произведение. Это вот видите, что касательно, ну это просто пипец какой-то. Зачем вот эти биороботы нужны? Зачем? Вот. Мир надо очищать. Зачем вот это? Чмо, которое пришлось сюда гавкнуть. Чем его притянуло здесь, а? Вот. Спецслужбистская потребность В СБУ приказали а вот. Я ж чувствую вот это вот мерзость Сегодня такая блин, ну, да, Особенно людая вот. И я тоже по себе чувствовал все эти дела да, Ну не будем тонкости вдаваться Но